Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим, и это канал Макс Эффект. Добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите 28 серию Династии Капоны. Итак, что же у нас на повестке дня? А у нас на повестке дня, как вы видите, крестовый поход. Вот он. Мы осаждаем Иерусалим. Кстати, здесь оспа у нас бушует. Оспа нанесла удар по этому округу, убив почти половину инфицированных. Смотрите, какая здесь огромная просто битва. Кто это у нас тут? Баба, шейк, шейкство бабака, а? а, что? Так, здесь, короче, у нас... Вот пока мы здесь стоим, берем Иерусалим. Самая большая армия, которую только смогли собрать из тех людей, которые есть. Вот, смотрите, тут даже присоединяются люди. Вот, они сейчас присоединятся, они одержат победу в этой огромной битве. Просто великая битва. И смотрите, как сразу увеличился военный счет. 29 он стал. А когда мы возьмем Иерусалим, то тогда вообще будет еще больше. Шейх Меквран пришел грабить. Х ты негодяй. Давай-ка мы... Блин, а мы у нас-то вся армия в Святой Земле находится. А нет, тут вот с палаты немножко есть 21 человек. Нет, мы их не будем поднимать пока что. Ладно, пускай тут вот есть армия Диани, пускай они как-нибудь справятся. Так. Иерусалим под осадой. 96% уже завершено. Скоро-скоро... Вот! Победа! Победа! 19 золота мы добыли и 38 благочестия. Круто! Но это еще не конец. Вот мы осадили, получается, мечеть Иерусалим. А осталось только Вилая Рамала. И тогда это будет принадлежать... Как бы это будет полностью оккупировано, полностью будет принадлежать католикам. Так вот, я хочу поменять вот это вот. Я хочу поменять получателя. Просто понимаете, если мы получим королевство Иерусалим, то мы не сможем им править, потому что оно феодальное, а мы являемся как бы торговой республикой. И тем более Венеция находится очень далеко от Иерусалима, поэтому если крестовый поход увенчается успехом, а я буду наиболее полезным участником, новый титул получит мой бенефициар. Все, мы определились, а наш бенефициар это наш внук Леонардо Капони. Но дело-то понимаете в чем? Теперь, когда мы выбрали э, получателем этого титула нашего Леонардо, то нам стало видно, сколько мы получим золота, престижа, благочестия и артефактов в слу... после окончания, в случае победы. Ну здесь так-то нехило, смотрите-ка, смотрите-ка, нехило. Вот в скобочках показано, сколько получим мы. Так, можем ли мы как-нибудь вложиться? Нет, не можем. Пока что мы еще не самый эффективный участник этого крестового похода. Потому что, ну, есть более как бы сильные, сильные люди. Ого. У Верца на начинают рождаться дети. Это здорово. Верца Капони и Амалия фон Хальденслебен сообщили, что у них родилась дочь. Ее назвали... Но ее назвали не Ливия. А как же ее назвали? Сейчас я посмотрю. Так, у нас очень много предложенных имен. Спасибо за то, что вы предлагаете имена. Так, 10 имен у нас есть. Предложенных и неиспользованных пока что. Сейчас я выберу случайным генератором случайных чисел, кто же из них будет. Так, восьмое имя у меня в списке это Гертруда. Гертруда, Отлично. Наша внучка, ее будет звать Гертруда. Супер. И она, кстати, гениальная. Но я же говорил, что... Смотрите. Давайте сейчас я вам объясню, как здесь работает генеалогия. Верцо гениален. Амалия смышленная. Смышленная, видите, да? Эм... Жоанна, кстати говоря, у нас тоже гениальная, она бабушка этой девочки, то есть ей, ей тоже, получается, это засчитывается, уже как бы то, что родители и бабушка имеют такую генетическую черту, как гениальность и смышленность, это повышает ее шансы на то, что она станет гениальной, то есть у... мы можем построить здесь династию гениев, вы понимаете? Очень круто. Доступны новые решения. Ну, это, естественно, стандартные решения, которые у нас по сообществу герметистов. Добыть ингредиенты. Ага. И написать трактат. Вообще, Асторы у нас сколько? У нас Асторы уже 60 лет, вы понимаете? Уже 60 лет. Он очень много чего сделал за свою жизнь. И сейчас, на старости лет, ему предстоит Предстоит участвовать в, в крестовом походе, поэтому давайте выберем ему фокус на... Нет, все-таки лучше фокус на охоту ему взять, потому что она добавит, добавляет военный и здоровье плюс один. Я все-таки хочу, чтобы он пожил у нас подольше. А здоровье, как вы понимаете, прибавляет долголетие. нашим персонажам. Кстати говоря, мы, вс мы вспомнили про нашу бывшую жену Бабали, если вы помните ее еще. Она у нас болеет сифилисом, ей уже 57 лет, она очень старая, посмотрите, как она э, постарела. Она до сих пор очень плохо к нам относится, да, из-за того, что развелся. Вот, болеет сифилисом, страдает от венерической чумы. Что ж, не завидую я ей, конечно, но у нее есть, у нее трое детей, кстати говоря, от абандансу Конторини который умер э, в 95 году. Ну, ладно. <с> <с> в принципе, больше ничего интересного здесь не происходило. Просто она живет здесь, в бритонском отряде, и спокойно доживает свои года. Так, тут снова победа. Мы уже оккупировали почти все, и у нас осталась только Фактория здесь под осадой, но ее можно вот так вот очень легко... Ой, стоп. Промахнулся случайно. Факторию можно вот так вот очень легко разбить. Все, за один день мы ее разграбили. Это добавило нам 65% боевого ой, э, да, боевого счета. Так, куда же нам пойти дальше? Вот здесь, смотрите-ка, битва есть большая, где э, наши проигрывают. Нужно бы им помочь. Когда мы туда придем... Эм... Непонятно. Непонятно. Просто здесь очень много, очень много надписей. И, ну, примерно 5-6 марта мы туда придем, чтобы им помочь. Да? Да, все. Смотрите-ка, 35 тысяч! Просто огромнейшая армия. Просто огромнейшая армия. Это, получается, со всей, со всей Европы, со всего католического мира гигантская армия. Так, а куда сейчас идет папа? Куда ты сейчас идешь? Папская армия. Блин, тут вообще непонятно из-за того, что столько... Может нам последовать за ними? Да, за кем мы теперь следует... следуем? Да, теперь мы следуем вот за ними. За папской армией. Ну, я думаю, папа лучше разберется вообще, куда нам и что и где. Так, мы нашли лист полыни, отлично. Стоп, а где теперь наша армия? Вот из-за того, что... Я ее потерял. Вот, вот она теперь. Где здесь? Куда мы идем? Мы идем в город Дарум. Что? Одного человека нужно посадить в темницу, а другого лишить жизни. Мой тайный советник Верцу может помочь либо заключением в темницу, либо с убийством. Либо мы получим бонус к вероятности ареста плюс 10. Либо прирост силы заговора плюс... Ну, конечно, силу заговора. Что же еще? Кстати говоря, какой мы сейчас заговор плетем? Есть какой-нибудь... Кстати, а почему? Почему мы никакого заговора не плетем? Непорядок, непорядок. Вот дом Фалиера у нас как бы уже все. Скоро иссякнет. Но нам нужно все-таки этому помочь. Так, тут 83%. А еще, как, еще кому мы можем помочь с этим? Марко Морозини. А, Морозини, тут 70%. А еще кто у нас? Тут Канторини, да? Ну, у них тут очень большой дом. Ладно, давайте пока что Фальера. Ну, смотрите-ка, он страдает от лихорадки, недомогания и мегирения. Мне кажется, он заразился оспой в... на Святой Земле. Да, посмотрите-ка здесь сколько оспы. Просто огромная эпидемия. Здесь всякий, всякий, кто здесь проходит, наверняка может заразиться. Хорошо, что мы э, о не отправились сюда. Кстати, в тюрьме у нас 4, 4 человека сидит. Это все, наверное, те люди, которых мы брали в плен. Ну, мы их освободим, конечно, но потом. Потом, когда у нас закончится война. Потому что, я так понимаю, чем больше людей в плену будет у нашей стороны то тем выше будет вероятность того, что мы победим. Стоп, а почему мы следуем за вот этой армией? Почему мы не следуем, например, за папской армией? М? Непорядок. Надо исправить. Что-то мы ходим туда-сюда, никуда нас не могут отвезти. Так, готово. Я написал вполне достойный трактат о планетах. Он исследует движение планет и способы их интерпретации. Осталось только представить его моим коллегам-керметистам. Я публикую его прямо сейчас. Так, я не понимаю, какие цели сейчас у этого крестового похода? Куда они ходят? О, лень. Олень. Недавно до вас дошли слухи, что крестьяне и путешественники видели в лесу таинственное мифическое существо. Сильное и неуловимое. Это белый олень. Простой народ верит, что он приходит из другого мира, и что охотник, который сможет его поймать, пропитается божественной силой. Ого. Ого. Ого. Я слышал, конечно, про этот ивент, но я не помню, чем он заканчивается. Просто из-за того, что мы выбрали путь охоты, у нас появился этот ивент. Ну-ка, нужно найти его. Вот здесь какая-то идет битва. А где наша армия? Так, превосходно. А, где наша армия? Да, вот она сейчас здесь находится. Так, тоже превосходно одобряют наш трактат. Но здесь гораздо важнее вот что происходит. То, что здесь... В Иерусалиме на Святой Земле. Что? Ты кто? Ты... А, ты поданные пизы. Хорошо. Ты тоже герметист? Ну, поздравляю тебя. Я тебя что-то здесь не помню. Ах ты, архирий Давид. Говорит, не соответствует стандартам. Да знаешь что? Я вообще-то магус, а ты... Кто ты вообще? Ладно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, что здесь? Уффе Эстрит пишет вам письмо создать альянс. Король Уфе Дания просит нас создать альянс. Кстати, да, а почему? Почему? Я, за, я забыл. Мы же, кажется, отдавали свою дочь или кого-то из нашей семьи за его родственников. Ну, давайте примем, давайте примем. Но хотелось бы узнать, каким образом это получилось. Так, сейчас мы, сейчас я найду. Джессика у нас за... замужем за королем Понсом. За королем Арагона. Точнее, пока что в помолвке, потому что она еще несовершеннолетняя. А кто же тогда? Кто же тогда? А кто же тогда? А, Розету у нас замужем за принцем Кнудом. Кстати, принц Кнуд. Да, принц Кнуд. Это кто? Стоп, а разве он не твой наследник? А, у них феодальные выборы. У них феодальные выборы, поэтому... Поэтому этот кнут, он не станет следующим королем Дании. Жалко. Хотя он второй в очереди по наследованию. Скорее всего, он может стать королем. И тогда наша внучка, Розетта, будет замужем за королем Дании понимаете это ли не круто Так, ладно продолжаем знаете проблема в... этого крестового похода в том что здесь а, битвы постоянно происходят. здесь просто происходит какая-то неразбериха они не могут друг с другом договориться они не могут понять за кем им следовать у них здесь нет никакой организованности они просто, например, стоят, осаждают другой округ, потом видят, у-у-у, кто-то там появился, еще один, нужно это, там, это самое, все. И что, и потом все? Надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать. Вы Просто, знаете, проблема в том, что они никак не могут договориться, что им делать. Нет одного конкретного командующего. Кто здесь может быть командующий? Папа римский? Папа римский, хотите сказать, всеми командует? Папа римский у него что? У него три военный навык, он вообще не военный. Но все равно он остается, как бы, и все. Кстати говоря, а вот, вот, вот сейчас здесь находится папская армия. Нам нужно за ней следовать. Почему-то мы взяли и открепились от э, всех остальных. Нам просто нужно за кем-нибудь следовать. За какой-нибудь большой армией. Вот, например, за ними. Вот, да, вот сюда. А, нет, нет, нет, нет, стоп, стоп. За кем бы нам прикрепиться? Просто видите... Uh, у меня как бы недостаточно сил для того, чтобы что-то приличное сделать. Но я даже не знаю, у кого достаточно силы, кто здесь кем командует, за кем мне лучше следовать. Вот жаль, что они, они сами за мной не следуют. Хотя, смотрите-ка, за мной много кто следует. Сколько здесь человек есть? 15. Ладно, я тогда буду всеми командовать. Я буду всеми командовать, я присоединюсь, вот вольюсь вот в, эту, в эту битву. У нас здесь, кстати, 70 военный счет. 25 тысяч. Что? Мальтильда Фольер хочет убить человека по имени Доминика Морозини. Кого? Да запросто, я не против. Если вы друг с другом э, ссоритесь, то это даже пом помогает мне. Так, ты куда идешь? Вы куда идете все? Они идут в Арсуф. Арсув же здесь. А почему тогда написано, что они идут на север? Или все-таки в тир? Вот это тир. Да, тир. Ну тогда давайте следовать за ними. Здесь начнется битва. Может все-таки здесь остаться? Сколько у нас здесь человек? 4000 тысячи. Нет, давайте все-таки за ними следовать. Такая путаница, такая неразбериха с этим крестовым походом. Как, как быть вообще? Ладно, все-таки вроде бы мы разобрались. Вроде бы мы разобрались во, все, во всем этом. Но мы сейчас сражаемся, кстати, на территории... А, что? Добрые вести. Добрые вести, ваша милость. Из достоверных источников нам пришло донесение, что в сейнских лесах был замечен белый олень. Седлайте моего коня. Найдем белого оленя. А почему так военный счет-то слишком сильно упал? Что случилось? Видимо, пока что мы ходили тут... На севере, вот здесь на юге, да, они отбили все наши завоевания. Скоро, возможно, Иерусалим отбьют. Этого нельзя допустить вообще. Поэтому я предлагаю следовать за вот этой армией. Так, сейчас вот здесь будет битва. И мы тоже в нее вольемся. Разумеется, разумеется. Сколько, кстати, у нас тут... У нас 1860 осталось человек. А было, как вы помните, в самом начале, по-моему, 2000 или даже больше. Ну вот так вот, это, это битва. Так, мы прикрепились вот к этой армии, да, я как понимаю? А куда мы сейчас идем? Почему мы сейчас идем вообще туда, непонятно куда? Куда? Куда мы идем? Куда мы пошли? Вы вообще, вы вообще, что ли? Вы совсем уже? Да не, фу, от, отменить. И долго вы собираетесь туда идти? У вас вообще-то здесь более важные дела есть. У вас тут крестовый поход, а они там какое-то восстание пошли отвоевывать. Нетушки, нетушки. Давайте кто-нибудь оставайтесь со мной здесь. Помогайте мне. Или вы все-таки пойдете туда, за ними? Ну вообще... Еда и припасы были доставлены контрабандой в крепость Акра, подняв боевой дух осажденных. Ну куда уж там? А вы куда идете? Валькарак. Это куда? Это вот сюда. Ну пойдемте за ними, что ли? Просто мы одни тут, наверное, не сможем а -а -а, противостоять. Нам нужно за кем-то следовать. Или сделать так, чтобы кто-то за нами следовал. Ну-ка. Собрав свой отряд и охотничьих собак, вы оседлали своего коня и приготовили оружие. Вы готовы начать охоту на белого оленя? Это будет эпическая охота. М -м -м, мне даже интересно. Ну-ка, и что здесь у нас? Помолвленные могут пожениться. Ж Джессика Капони и король Понс. Давайте, давайте их поженим. Замечательно. Посмотрите теперь, как выглядит Джессика. Вот она, вот она какая. Похожа ли она вообще на свою мать? Конечно, ну, чем-то похожа, но больше она, конечно, похожа на Асторы. Круто, здорово. Конечно, Верца тоже похож чем-то на на Асторы, но больше он, конечно, похож на Жанну. Знаете, когда, когда мы станем уже управлять им, я уберу ему эти усики и прическу другую сделаю, потому что мне совсем не нравится. Ладно, давайте на этом с вами на сегодня закончим, продолжим в следующей серии и узнаем, чем же все это закончится. А пока что, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем до следующей серии, всем пока!